Инан Морган. Всем привет! С вами Инан Морган. И я хочу себя, вас, всех нас поздравить с тем, что... У меня 201 подписчик. На 200 подписчиков я не успел снять видео, потому что так получилось, что за последнее видео у меня аж плюс 2-3 или 5. Ну, короче, плюс сколько-то подписчиков, что у меня с, со 198 сразу до 201 за последний стрим набралось. И я прям очень-очень рад. И, соответственно, это видео, оно посвящено тому, что я всех вас обнимаю, целую за то, что вы у меня такие классные есть. И раз уж надо... Это соблюдать традицию. На 100 подписчиков я делал видео про шампиньоны. Теперь у меня 200 подписчиков. Э -э, у меня будет стрим. И не простой стрим, а стрим, на котором мы будем играть с подписчиками э -э, в игры, которые захотят подписчики. Давай Фрестпанк с ДБД. Зовите в ДБД, вот будет целый стрим, буду играть вообще во все, что захотите. Ну, все, что я смогу поставить себе на компьютер. То есть буду играть во все, что прям позовете. Вот такой вот стрим. Эта идею фрешка подала на предыдущем стриме. За это ей спасибо большое. В общем, вот такой будет подарок. Я подумал сделать подарок с открыточками, которые типа отправить на адреса на адресы живые настоящие ну то есть почтой россии взять и отправить открыточки мне как такое сделать к новому году или нафиг никому не нужно бумагу переводить ну вы там что-нибудь напишите в комментариях в общем всех люблю и чао какао